всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз пришел продукт это отвертка с претензионными битами для того чтобы использовать для ремонта различного электронного оборудования а более конкретно там различных гаджетов телефонов компьютеров ноутбуков часов ну и тому подобное в том числе и стабилизаторов так вот пришло это все в таком виде есть подобные отвертки у xiaomi под брендом me но стоимости достаточно высокая и вам предлагается в одном комплекте 24 варианта биты и плюс одна отвертка Дополнительные биты приобретаются отдельно. В этом случае пришла отвертка с 62 битами. Есть также и малый комплект 24, кому как угодно, тот так и выбирает. Производитель вы видите непосредственно в наименовании видеоролика. Ну и вот пришло в таком виде с самой коробки. Давайте смотреть, что находится внутри. Никаких дополнительных материалов не было. Возвращайте часть денег за покупку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 как видим, отверточка и биты непосредственно к этой отверточке различного исполнения, крестовые с прямым шлицем, звездочки, таурсы и так далее на любой вкус и цвет, в зависимости от того какой тип гаджета вы будете ремонтировать. Есть непосредственно какая-то инструкция, открывается он футлярчик путем нажатия. Здесь видим какие типы гаджетов можно ремонтировать при помощи данного комплекта. Ну и вот здесь также продемонстрированы в виде надписи, а не только в виде размерных характеристики и графического представления, какие типы можете откручивать винты. Сразу же говорю, что саморезы в дерево крутить не надо для этого предназначен другой тип оборудования да кстати если у вас есть шуруповерт есть вариант купить переходник и при помощи этих же бит можно откручивать закручивать но техника требует определенных усилий поэтому для шуруповертов лучше не применять применять в определенных моментах вот такая вот коробка запечатанная Мы вскрыли, давайте выберем то что нам не потребуется в дальнейшем, так вот такого исполнения у нас представлено снизу с другого края и здесь вот непосредственно находится линфинизм и помощи которого и открывается у вас биты с отверткой вот они такого типа эти биты причем они намагничены Ставлю на отверточка. Здесь крутится у нас это все сделано из металла. Так, ну а здесь соответствие шестигранником для установки бит. Так, давайте один вариант посмотрим. Как видим, они не выпадают. Я взял крестовой вариант биты чтобы не иметь на столе несколько отверток как я обычно делал и показывал демонстрацию когда разбирал ноутбуки устанавливал процессоры память и тому подобное Wi-Fi модули все это можно посмотреть на моем канале в этот раз решил чтобы не иметь множество отверток тем более есть специализированные винты с определенной шляпкой там под звездочку и так далее у газа там, чтобы их откручивать объявил данный набор и давайте продемонстрируем возможности можете сейчас все сорвет и качество не столь хорошее по сравнению с XIOM, которая стоит в два-три раза дороже ну, давайте откручу один винт вот он намагничен то удобно никуда у вас не уплывет не уползет. И не сорвало в данном случае у вас биту, а именно крестовой вариант. Ну, как видим, все удобно пользоваться, все в одном. Еще раз покажу. То есть ничего у нас не выпадает, плюс намагничивается, тем самым легко применять в хозяйстве, а именно конкретно для разборки различных гаджетов так вот здесь вот у нас ключик находится как мы видим и таким способом закрывается да тут конечно минус то что у нас пластик а не металлическая часть имеется ввиду футляр но все же все это компактно находится внутри ну, бренчит таким образом сможем использовать данный тип отверток прецензионных с намагниченными битами